Первый матч, дорогие мои друзья, сегодняшнего полуфинала Это похороночка и команда Beauty and the Beast Соответственно, красавица и чудовище, карта Мираж И у нас, как обычно, короче, да, начинаются... Глюки с барами. Ну, обычное уже, к сожалению, явление. А, на самом деле, ножи сейчас выиграла команда похороночка. И похороночка были у нас в атаке. А вот, вот только сейчас они начинают в обороне. И именно поэтому они, в общем-то, почему-то изначально показались как команда, которая обороняется. Хотя, в общем-то, находились за красненькую сторону. Ну что, составы, естественно, неизменны со вчерашнего дня. Похороночку представляют ХД, киска-вписка. Ну, а... В общем-то, красавицу и чудовище представляет Док и Феня, тоже без изменений. Выход на А, хд с э, хелпы подключается, сразу попадает в голову Доку. киска фиска добивает его, и минус Феня. Пистолетка заканчивается ультра-быстро, прям вот сверх-сверх-сверх. Стоп-кран никто решил не дергать, и попытка выхода из ямы, к сожалению, провалилась у команды BATB. Э, Такая вот. Назовай, короче, красавица и чудовище. Вот. Играется у нас эта карта с медом вместе. А именно поэтому киска-вписка уже во втором раунде отправляется контролировать мидл. А в первом раунде эту позицию занимал хэдэшком. Тоже все, в общем-то, не просто так. А потому что есть разновидность миража, когда он играется 2 на 2 при учете... Только ковры и яма без мида. А здесь мидл разыгрывается. И можно ходить, собственно говоря, по парапету. Можно ходить по миду. Все это дозволено. Не переживайте. То есть все по правилам. А, ну и, естественно, здесь, само собой, игрок на миду получил немного урона. 56% здоровья потерял док. Феня только что потерялся в яме. Не дождался саппорта от своего тиммейта. Ну, здесь залетает флешка. И под флешку ХД справляется с оппонентом. Счет 2-0. Быстрое начало, достаточно легко и непринужденно похороночка э, хоронят пока что соперника за соперником Напомню, вчера они обыграли команду Утопия со счетом 16-2 на карте Тускан <coughs> Простите, так что, ну, тут как бы <coughs> непростая команда, как мы вчера, в общем-то, пришли к э, выводу вместе с, со зрителями Что похороночка это, ну, наверное, одни из, во всяком случае, фаворитов этой команды, этого турнира, простите так что здесь есть над чем поразмыслить а, ХД сбирает феню Док пытается спастись в яме Успевает отойти И что самое главное, благодаря дымам и флешкам Которые там сейчас лежат за ним сразу никто не пошел а вот только теперь случается выезд И ХДХ хоть и теряет Львиную долю своего лайфбара Однако минус все-таки делает что становится 3-0 Девайсы, девайсы, девайсы Как долго я ждал девайсный раунд Давайте пока есть время Чуть-чуть почитаю чатик Привет, как дела? Пишет Дастонбек Дастонбек приветствую Дела замечательно И вам тоже удачи Приветствую всех в чате И ведущему большой лайк И приятного просмотра Дамир вам, конечно, тоже приятного просмотра и хорошего вечера. Ильхам, вас тоже приветствую. Дан Фонг, вас приветствую также. Доброго времени суток пишет компьютерный э компьютерный, приветствую. А Морюшка, вас тоже. Салютую. Так сказать, удачи в трансляции. Комментатору, как всегда, респект. Спасибо огромное. Салам алейкум всем. MBW best приветствую. Вроде бы весь чатик успел прочитать а, а ребята еще до сих пор не вышли Но это особенность миража Здесь быстрые атаки, на мой взгляд, не сильно работают В общем, нужно медленно и вдумчиво, на самом деле, разыгрывать атакующую сторону Она гораздо слабее, чем оборонительная сторона Но есть свои, конечно же, плюсы и у атаки За счет, как минимум, того, что а, площадь для раскидки достаточно хорошая Можно из ямы сильно прокидывать, можно сильно прокидывать также из ковров Ох ты! Феня забирает КД. И следом сбривает киску в писку, дорогие друзья. Вот так вот девайсы сразу реализованы. 3-1. Как я и говорил, нужно медленно и вдумчиво. Но чтобы медленно и вдумчиво не играли игроки атаки, я бы рекомендовал игрокам обороны периодически все-таки выходить в какие-то аркадные действия. И, возможно, это будет приносить свои плоды какие-то на перспективу. Это будет заставлять чуть-чуть быстрее шевелиться игроков атаки. Ну и, как следствие, будет приводить к тому, что атака будет ошибаться чуть-чуть чаще. Ну, ХД на джангле, а на хелпе, так называемый страйк 1.6, и вот это неожиданный поворот, дамы и господа, а, появление на миду игрока обороны, ну уж никак не ожидали игроки атаки, Феня потерялся, и док остался один против двоих, 110 хп на двоих у похороночки, а, 79 непосредственно у а, красавицы или у чудовища, я не знаю... Кем и как они там себя а, считают, в общем-то, игроки этой команды, я имею в виду, конечно Ну, выход в коннектор — это прям сразу верная гибель По сути, и респаун уже тоже кроется Кстати, интересные позиции заняли игроки обороны По какой-то причине полностью игнорируются коннектор И практически полностью игнорируется вообще появление возможное соперника с меда Хотя ведь соперник э, именно с Медата и придет. И вероятность того, что он придет с Меда, на мой взгляд, гораздо выше. Зачем, по сути, сейчас э, киска вписка держал, получается, теровский спаун? И ковры в это же время смотрят ХД. Для чего? Они вдвоем смотрят фактически одну позицию. Нельзя пройти на ковры, не пройдя через респаун. То есть это странно. По меньшей мере. Киска вписка. писка. Не зачекал, естественно, соперника, который уже в сайде А вот теперь зачекал и убил его Окей, но опять же, парадоксально Какие-то странные позиции сейчас занимали Игроки атаки, ну уж тут вот ничего мне А игроки обороны, простите, ничего мне не сказать здесь То есть киска-вписка Сидит на вот э, Этой позиции, да, то есть э, С карниза наблюдает теровский спаун А второй игрок в это время Смотрит ковры, но зачем, когда Невозможно пройти на ковры Проигнорировав э, Проигнорировав на первого игрока обороны, который находится, в общем-то, на карнизе <coughs> При том, что... Ну уж я не думаю, что там есть какие-то проблемы с коммуникацией Наверняка ребята между собой разговаривают Я не думаю, что они играют так просто без связи Киска-вписка, минус феня на коврах Топ-последний, его убивает ХД Очень быстро и очень... Уверенно, хэдшотом это, в общем-то, пятый для похороночки Ну, хорошее начало, что сказать, но сильная сторона Ну, здесь, конечно, важно, что был ножевой раунд И, по сути, если бы ножи выиграла команда э, Красавица и Чудовище Они точно так же выбрали бы начать в обороне То есть тут важный момент, что надо было выигрывать ножи Именно ножи давали буст по раунду Ну, а теперь уже нет экономики И, естественно, здесь э, просто раунд будет выглядеть как отдача, безусловно Поэтому 2 минуса от похороночки, 6-1 Смотрим дальше, дорогие мои друзья Напоминаю, что у нас сегодня в нашем игровом расписании на этот вечер Находится по идее три матча, из которых посмотрим мы на самом деле только два. Между картами я вам объясню, почему второго полуфинала мы с вами не увидим Он был, то есть там никаких не ни дисквалификаций, ничего не было Ну просто, просто будьте, будьте так сказать, терпеливы и в перерыве между картами я вам, естественно, обязательно расскажу, что там случилось. Ну, а пока киска-вписка отдается, сыграв неосторожно на меду, оставляя хд в одного. Но при этом, как кстати, демейдж uh, дилинг был нанесен достаточно неплохой. 29 хп uh, потерял док и 84 потерял феня. То есть, по сути, киска-вписка, как бы если бы суммировать весь этот урон и нанести его как кому-то одному... То можно было бы сказать, что был сделан один минус Но на самом деле его не было, кто бы уж тут что не говорил ну, На халяву, можно так сказать, забирается Феня Феня почему-то шел и смотрел в стену Ну, какое-то странное открытие на самом деле, да Флешка прям в лицо перед доком Док вроде успел от нее отвернуться, но пока еще не понял Будет ли аркадить его соперник или не будет. Соперник, кстати, решает сыграть максимально осторожно. Здравствуй, хороший человек. Рад тебя слышать, Валерич, как поживаешь, как девчонки. Чат всем шаломчик. Радо, приветствую, девчонки, супер. Вот сейчас, как раз, кстати говоря, принимают смеси. О-о-о-о! щит, мэн! Пулька. Одна пулька в ящик и сразу в голову. Ну, это просто жесть. Так вот. Да. Маленькая, которая девчонка кушает, а большая, естественно, ее кормит. Вот. Ну, а в целом все хорошо, слава богу, тут-тут-фу, никто не болеет, все здоровы, живы, у всех все хорошо. Чему я, безусловно, рад. Рассказывайте, Радо, как вы поживаете? Давненечко вы не заходили на трансляции. Ну, как давненечко? Не прям, уж, конечно, давно, есть люди, которые дольше не заходили, но все-таки... Всем привет, сегодня международный день киберспорта, всех поздравляю. Шухратович, приветствую, но ну, если действительно так, то присоединяюсь к поздравлениям. Это наш с вами праздник в какой-то степени. Феня минус киска в писках, а от ХДшки Догоняет Феню и тот взрывается. Док остался с 35% лайфбара, ну может быть... Может быть Калашек стоит подобрать? Подбирает калаш. 42 против 35, пинго... Спасибо за подписочку на YouTube И ХД в этот момент делает минус 8-1 Победа в первой половине за похороночкой Ну, опять же, сила стороны а, Тут, безусловно, как ни крути Будет влиять то, что в обороне играть а, В разы проще Даже учитывая наличие меда Который тоже может разыгрываться на этой карте В обороне играть все-таки а, Так или иначе проще Док, ну, как-то странно решил отыграть эту позицию на миду, уж понятно, и не первый раз, между прочим, игроки обороны встают вот просто, грубо говоря, проглядывая вот так в щель, и их с этой стороны практически не видно, поэтому ну, тут нужно не выбегать на ноге, у это уж как минимум, желательно, если ты открываешься на миду, наверное, все-таки себе как-то класть дымочек, который тебя хоть как-то немножко сбережет. Ну, а желательно закидывать флешку или там какие-то хаешки. В общем, нужно прокидывать мидл. Просто так на него выходить. Это самоубийство. Фактически это просто самоубийство. Ну, и вы сейчас сами были свидетелями того, как игрок атаки самоубился на миду. Док, феня, разные позиции. Попытка сплит пуша точки А. Ну, как сказать, сплит пуша. На пуш здесь особо пока что не тянет. Но, как минимум, на сплит точно тянет. Хае, кстати, в яму хорошая прилетела на минус 37. Флешка на ковры, ну, по сути, бесполезная. Ну, а хд просто стоит в сайде и, и ждет. Тем временем его тиммейт, кстати, подтягивается, понимая, что мидл разыгрываться не будет. Док чудом сейчас не получил, кстати, маслинку. Хотя ведь летела куда-то рядом с головой. Ну, ХД, ХД, снова ХД. 14 киллов уже настрелял, между прочим, игрок обороны. И это 10-1, дорогие друзья. 10, черт возьми, 1. Жестко. Так, а, начинает прикалываться интернет Вполне себе, возможно, у вас сейчас была какая-то небольшая просадка И немножко пролагала. Такое могло быть, потому что битрейт а, с 20 с лишним тысяч Упал на один момент почему-то до 8 тысяч И зеленая лампочка сменилась красной Но сейчас вроде как все хорошо И надеюсь, таких просадок больше не будет ХД минус феня Док остается с 71 хлоспоинтом, пардон, уже с 45 хлоспоинтами в яме после двух хаешек, при этом еще даже, кстати, и не приняв участие в перестрелках, ну а по результату его просто забирает ХД. 11-1, какой приз? 4000 рублей за первое место, по-моему 1500 рублей за второе и 800 за третье, если я не ошибаюсь. Ну то, что 4000 за первое место, это я точно не ошибаюсь. Ну там как там 3000 плюс а, привилегии на месяц каждому игроку и суммарно это а, получается эквивалентно четырем тысячам рублей. Но ну, 3000 из них реальные, то есть по полторы тысячи на карман заберут себе победители этого турнира. Это если прям именно в деньгах. А если суммарный эквивалент, так сказать, да, тогда можно оценить в принципе тысячи. Вновь в перестрелках проигрывает док, и снова он проигрывает товарищу с ником ХД. ХД сегодня прям действительно... Ну, смотрите, это просто пожар. Пушка, пожар, огонь. 17-1. Просто, вы просто вдумайтесь, 17-1. Замечательный счет. При этом вот один на 12 у дока, феня 3-12, да, ну... Ну, в принципе, счет в матче 12-1 сам за себя говорит Тут Даже как бы добавить нечего Решили запушить такие из ямы Наконец-таки хотя бы что-то быстрое попытались сыграть а, Красавица и чудовище От флешки Фени естественно, уворачивается Но ТД ее кстати говоря, не стал а, Забайтил соперника на выстрелы И получил по голове Вот так вот Ну, вот видите, я же говорю, что иногда все-таки надо менять мету на раунд, так сказать, потому что, ну, если вы думаете, что я вот, допустим, уверенно считаю, что играть в атаке здесь нужно более медленно. Но, как вы видите, у команды Красавицы и Чудовище не работают немножко медленные выходы. И, наверное, стоит все-таки пробовать э, нестандартные для этой карты, более быстрые выпады. Может быть, они будут работать, потому что предыдущий быстрый выпад все-таки сработал. Но сейчас хорошая флешка. Феня каким-то чудом выжил. Но, правда, жил он недолго. И не очень счастливо. 13-2. Итоговый счет первой половины, конечно, ужасен для коллектива и да неважно, для, для любого коллектива он ужасен. С хорошей точки зрения он, конечно же, ужасен для похороночки. из плохой для красавицы и чудовища. То есть одни ужасно круто сыграли первую половину, другие сыграли ее ужасно плохо. Ну, посмотрим, как в сильной стороне красавица и чудовище справятся. Может быть ведь и справятся. Вполне такое возможно. Итак, киска в писка. На шифтике аккуратненько спускается с балкона. Феня, естественно, все это дело сейчас, по идее, должен чекать уже вот с минуты на минуту. Зачекал хэдэшку. Хэдэшка сразу в голову кладет Феню. Но не убивает. А вот Феня, кстати, хэдэшку убивает. Вот что значит простил своего соперника. Просто простил. Киска в писка добивает Феню. Остается один на один с доком. Док находится на хэлпе. Поэтому есть стопроцентная информация. Достаточно поставить бомбу в принципе. Чтобы соперник уже начал выбегать и, а, Ну тут как бы Как крути, не крути А все равно получится Так что игроку обороны при... Да ладно и Смешная ситуация, дорогие друзья Смешная, ничего не скажешь Ну а счет 13-3 Не заладилась пистолетка Парадоксальнейшим образом Максимально парадоксальнейшим, как я считаю Как-то должно было быть Все Чуть более позитивно, наверное, для атакующей стороны. Ну, вроде бы даже и бомбу поставили. Но, с другой стороны, сократили количество экономических раундов. Это тоже хорошо. За две можно хорошо закупиться продуктами. Согласен, согласен. На две нормально так можно еды набрать. Да, у меня тоже все в порядке. Спасибо, надеюсь, что в ближайшее время буду завален работать. Тружусь над кое-какими проектами. Очень хочу, чтобы они заработали в итоге. А вообще все супер. Радо, удачи вам на вашем пути. Пусть ваши проекты, которые вы старательно выстраиваете, стрельнут и будут работать как часы. 14.4, дорогие друзья. Экономический вылет на точку А оказался экономическим вылетом. И... Печалечка догнала команду красавицы и Чудовище. Гай Модис, приветствую вас. Приятного вам просмотра. Многоуважаемый вы мой. Снегурочка, и вас тоже приветствую. Вам тоже, конечно, привет Всем вам, дорогие друзья, приятного просмотра. Не только каким-то там избранным никнеймом, а абсолютно всем. Киска-вписка. На контроле, на контроле. Пытаемся зачекать кого-то на меду. На меду у нас, кстати, был дог. Вот сейчас... В него попало даже на 11% здоровья. Ну и отвлечение, по сути, сработало, да? ХДХ забирает Феню и два в одного. Технически выигранная позиция для атаки, но тут еще надо выиграть. То есть то, что технически выиграно, еще нужно получить как-то фактическую победу. То есть, по идее, это не сложно выигрывать, но ведь два хэдшота никто не отменял, грубо говоря, без потери лайфбара, так скажем, да? ХДХ пытается насканировать своего соперника, Док в то время не успевает, ну не, не то чтобы не успевает, не замечает проходящего на хелпу киска в писку. Ну и поэтому тут смело можно говорить, что Док уже точно ничего не выиграет, потому что его, скорее всего, сейчас убьют. А, хотя чуечка его не подводит, да, и он взял такой, опа, и невзначай такой чекнул-ка респаун но не попал в тайминге, Поэтому счет 14-4. И продолжается движение аккуратненькое, но все-таки уверенное Продвижение команды Похороночка к победе Не вот ни к чему-нибудь там, а к победе Ну, статистика у, у Красавицы и Чудовища по-прежнему лучше не стала Немножко подпортилась статистика у ХДХи Это уже не 17 к 1, а 18 на 5 уже теперь после такого жесткого хедшота Красиво все-таки, черт возьми, залепил Но, что дальше? Киска-вписка дальше Один в два Пока не идет тащить Поэтому я пока почитаю чатик Снегурочка, привет, спасибо Так, приветствую чат, салам, Саня Так, приветствую вас, приятного просмотра Хорошего настроения Замечательного, правильного давления И пусть у вас все будет чики-пики так, ну, 55 секунд до конца раунда Мы начинаем постепенно отмерзать И все-таки продвигаться к точке А бомба при этом лежит в яме То есть тут, само собой, при любых Раскладах вещей игроку атаки открываться Только в яму Начинается перестрелка Которая, в общем, пока что ни к чему не приводит у... без, убийств. без убийств У атаки У игрока атаки, конечно, хп осталось 24 Всего-навсего И тут как бы такое и тут как бы такое попадание в голову Финни И один на один с Доком Ну, разыгрывать здесь как-то надо А Док, естественно, от такой флешки Да ладно Док от такой флешки не слепнет Но что делает Док дальше? А вот это уже как раз огромный-огромный-огромный огромный вопрос Ну, я просто не представляю ну, ну, ну, что за жесть такая, а? Ну, как можно было не убить Родового практически соперника в упор? Что-то странное 15-4 матчпоинт, дорогие друзья, один раунд, и команда Похороночка, по сути, станут победителями и выйдут в финал. Либо же овертаймы, но для овертаймов нужно взять еще 11 кряду, во что мне, честно сказать, слабовато верится на самом-то деле. Но нельзя исключать такой вариант развития событий, потому что, все-таки, здесь побеждать хотят, я думаю, все. Все, но не красавицы и чудовища. 16-4, дорогие друзья. Итоговый счет первой карты. Ну, точнее, не первой карты. Это первый матч сегодняшнего игрового вечера. Да, и команда Красавица и Чудовище отправляются в нижнюю. Сеточку-похороночка проходит в финал. С чем их.